Сейчас себя везде увижу значит если вы меня увидите пожалуйста обратную связь напишите значит первая пятерочка за качество звука вторая пятерочка по традиции за качество видео но к сожалению пока я что-то себя не вижу И это очень очень плохо не могу понять что такое что происходит так в Ютубе я себя так и не вижу. Это какой-то ужас. Просто трэш. Так, вижу, зелененьким горит. Все нормально должно быть. А, так, сейчас попробую, может быть, по-другому поступить. Так, так, так, так. Что ж делать-то? А вот, вижу. Анастасия в, в Фейсбуке увидела. Замечательно. Но вот YouTube не видит. YouTube я никак не могу выйти. Елки-палки. Сейчас еще разочек тогда останавливаюсь. Сейчас еще раз... Так. <с> Жду от вас тогда. Напишите мне в комментариях, что видите вы меня или нет. А, так, так, так. Вот а, вижу комментарии, что все в порядке. Вас видно и слышно в YouTube. Пишут. А, так, я уже вышла. Прям даже не знаю как быть тоже теперь другая комната получится так что тут о вижу себя замечательно а где же комментарии так здорово вот вот вижу Замечательно. да приветствую вас мои дорогие а, вижу где-то так, в Ютубе только слышно. Вас видно хорошо и слышно. Добрый вечер. Ну, давайте тогда обратную связь теперь четко. А давайте, чтобы я не перепутала, а, восьмерочки. Восьмер... А, первая восьмерочка за качество звука, вторая восьмерочка за качество видео. А, так, <с> Дмитрий написал, света больше ничего не трогайте, пока работает. <с> Так, а почему по одной восьмерке только слышно, что ли? Не ленитесь, пишите две восьмерки, чтобы я спокойно была, чтобы что все в порядке. Так, вконтакте, фейсбук, кто еще у меня еще в одноклассниках все, пожалуйста, отзовитесь. Все отлично, вот прям написали мне, замечательно, здорово, рада вас, рада, рада всех видеть, слышать. Ну, я представляю вас буду скорее это вы меня будете видеть и слышать и это слава богу а, но ну, замечательно так прервал собчак с Литвиновой ради вас но я думаю что правильно сделали потому что сегодня тема довольно сложная а, но я долго не брала эту тему потому что уже несколько дней потому что честно говоря было страшновато страшновато за ну как сказать делать какие-то выводы потому что речь идет о людях да? и ну вот это вот круговая порука получается, что в основном все ютуберы, э, вернее все э, ну, как э, блогеры сейчас э, ну дружно заступаются за Екатерину, да, а все простые люди видят, что здесь что-то нечисто, да, вот интуитивно мы все с вами чувствуем, что что-то тут не так, да, и то, что до нас доносят, э, ну как, какая-то червоточинка тут присутствует, и поэтому все, но естественно там э, понятно, что это, это не естественно не пони нам трудно это понять да когда человек потеряв самого близкого человека а, мужа до да, выходит тут же э, в прямой эфир и рассказывает э, всем своим подписчикам о том что происходит это для нас конечно же очень и очень непонятно и поэтому мы все так вот взбунтовались но а давайте сейчас все таки разберемся в ее невербальном поведении я в первую очередь для этого вышла в эфир не для того чтобы давать свою какую-то оценку моя оценка будет в конце сегодня мы с вами ответим на такие вопросы ну во-первых по тому, как она рассказывает о событии. Мы пройдемся, да, и разберем, где там правда, где неправда, где умолчание. Ну, то есть, вот эти все моментики мы рассмотрим, да. А дальше мы разберем позицию гостей. Вообще их правду, да, вот что, а почему они сейчас так заступаются за нее, почему вот именно так все сложилось, даже почему мы все против нее. А получается, что гости, то есть блогеры, да, по сути а она общалась с блогерами а, и общается в общем-то это ее друзья и они так вот за нее стоят горой мы в этом разберемся а, разберемся в поведении екатерины после события которое произошло а, так так так так видно но почему-то у меня красным за так от чего отвлекает там еще ничего не показывают даже а, так, так, так. Что-то я не пойму. А, у меня красным горит. Знать а, о ней не знала до этой трагедии. Дальше бы не знать, но увы. А, да, а значит, что еще мы разберем? А, мы разберем противоречия. И вообще я думаю что в конце нашего эфира мы поймем кто такая екатерина диденко вообще по ну, по всем параметрам да и я дам вам некоторые ссылочки которые я сама пока работала над этим нашла но ну, посмотрите еще другие других блогеров которые я счит... которых я считаю довольно но ну, объективно оценили эту ситуацию и ну давайте в общем начнем уже я вижу что так Вижу, что все таки мы ой опа так вот я убираю себя в сторону и уже непосредственно значит первое видео у нас без звука а для чего я постаралась сделать максимально без звука потому что екатерина выступала только на первом канале а первый канал очень сильно банит а обычно а, эти ролики когда я беру у них контент поэтому к сожалению так, наконец-то я попала к вам на прямой эфир. Ага, замечательно. Но главное, что вы меня видите все. Это это здорово, потому что у меня тут загорелась какая-то еще красная кнопочка. Но я надеюсь, что все хорошо со связью. Значит, первый ролик. А, первый ролик вместо слов а здесь будет написано. Я буду читать, но вы сможете это потом пересмотреть в самом источнике. Вот эти фрагменты. Но сейчас вот очень важно смотреть, вот как вообще ну, ее реакции а, значит первое что она рассказывает это по поводу вообще хрон хронологические события она описывает и она сначала описывает то что был сначала клоун а, который их развлекал да и вот смотрите а, вернее как перевернули девятку сделали шестерку и получилось как бы ей 26 лет вот смотрите даже видимо подшутили перевернули, да, девятку, перевернули шестерку да, да. Чтобы... что это весь сюрприз я боялась сюрприза потому что я не, я не знаю что, чего можно было жить но потом э, я увидела как начали переодеваться ребята а вот смотрите значит первая часть когда она говорит вот по поводу перевернутая шестерка там да вот это вот но ну, вот эти вот моменты она рассказывает с эмоциями как вы поняли а дальше пошли уже такие проговоры а, уже медленно стала говорить а, ну причем сначала она даже улыбается когда говорит про девятку а дальше а потом а я увидела как начали переодеваться а, и пошло мало эмоциональной вовлеченности как вы понимаете, вот эта вот перемена говорит о том, что все-таки ну что-то из этой э, из этого рассказа правда, а дальше идет уже надстроечка над правдой. Ну как вы догадываетесь, вторая часть ее рассказа это уже не совсем правда, да? Вот э, значит э, что смотрим сейчас? Я говорю, что сейчас будет, и отвечают: отойди отсюда. Я стала других спрашивать, я надеялась сейчас сейчас секундочку я просто сейчас а, а, я надеялась что кто-то и а, что еще кто-то знает что сейчас будет да и видите нет вот это этих эмоций уже нет а, да, ваш муж читал инструкцию, но, его это, но никого это не остановило. И она делает упор на слово никого. То есть вот она всячески перекладывает ответственность, естественно, на всех остальных. Да? Но, а давайте сейчас посмотрим. Так, так, так. А, нет, это в следующем фрагменте. А я не думала, что туда будут прыгать люди. Значит, вопрос был другой. Вопрос был, а, а, так, так, так. Никого это не остановило, а, и дальше она идет сразу в защиту себе. Но это, в общем-то, естественно, да, естественно себя защищать. И она старается больше проговорить то, что она не виновата, да. То есть никого это не остановило, но это в том числе включает и ее вину. Соответственно, она пере, ну переводит разговор на другую тему. Она Говорит, уже сейчас. Я не думала, что туда будут прыгать люди. То есть этой фразой она дала понять, что каждый из участников... А, ну имеет свою голову на плечах да и это их ответственность то что они туда прыгнули получается что вопрос был а, ну, муж читал инструкцию но это никого не остановило. она заострила внимание не то что ну, я ну вот она не о себе стала рассказывать она сказала что да никого не остановила но я не думала что все начнут прыгать то есть ответственность она разложила по всем и отдала вот непосредственно тем кто прыгнул то есть они сами виноваты да вот что она сейчас сказала перевела как бы ответственность у нее спрашивали о ней больше да но она вот так вот таким образом вот такие моментики ну это тоненькие такие ниточки но она перевела и как бы ну, свою линию провела. Вот, а теперь без звука перевернули девятку. смотри вот я для того, чтобы вы, вы увидели контраст, видите, сначала это живо, такой жив, живой рассказ, а потом раз улыбки нет больше, пошла уже более замедленная реакция, пошли уже вот такие, ну видите, она сжалась и просто проговаривает без эмоций, ну, в общем-то здесь пока понятно, пока никаких претензий, да, это понятно, что она сейчас старается, ну, меньше себя топить. А, но ну, и когда начала, вот я жаль, конечно, что убрала звук, но там, когда она сказала, все начали переодеваться, она вот как-то, знаете, полувопросом получилась эта фраза. Она, ну вот так как будто, ну там еще был вопрос о том, что она же, в общем-то, в образе. да она ну, поддерживает версию что она была не в курсе поэтому она вот эти фразы ну, проговаривая старается ничего лишнего не сказать поэтому старается минимально дать информацию и минимально ну как бы вот эмоции здесь включать а, так так так так но вы знаете я смотрела вот по поводу ответственности там думаю что вряд ли ее посадят тем более ну давайте дальше идем значит знаете вот из всей передачи на первом канале вот когда была первая на пусть говорят да вот единственный эксперт который задавал ей нормальные толковые вопросы вернее четко Дал понять, что вина, в общем-то, на ней тоже присутствует. Это вот Эрнест. Замечательный вообще человек, это детектив, я с ним хорошо знакома. И давайте послушаем сейчас, что он сказал, и посмотрим на реакцию Екатерины. Ну, я думаю, что вот в этом есть еще люди, вот которые сопричастны к данной вот трагедии. И они должны понесет вот наказание перед уголовным Модовец, кодексом. Да? Видите ее реакцию? Да. Сейчас. То есть, как бы, ни один он принес и закинул. Там, как минимум, 2-3 человека были в курсе данного признаки. Вот молодец, правильно сказал, ни один он принес. Были в курсе многие, и но ну, он как бы намекает на нее, но он напрямую не говорит. Но он говорит, что это не он. Сейчас самая удобная версия для нее это свалить всю вину на мужа да то есть это он и он умер ну как бы взятки гладкие но вот эрнест очень правильно сказал организатор там тот же сам и смотрите какая реакция а, видите напряглась во-первых во-вторых видно испуг и а, качает головой нет ну ви видите да вот как она реагирует ей очень не нравится эта версия а, ну а теперь давайте подумаем логически да а если она ну понимала бы ну во первых то что это было его чисто его инициатива это понятно что он не мог бы один это все провернуть как минимум эта штука тяжелая это сколько 200 килограмм льда он ну как вы видели заносили вдвоем поэтому то что кто-то участвовал это точно да но она сейчас вот делает упор что это чисто его инициатива это чисто его дело да то есть это он сделал ей сюрприз а она бедная пушистая ни о чем не знала так вот если бы сейчас вот эти слова эрнеста можно трактовать пара ну двояко да во первых он не сказал что она виновата он сказал что кто-то еще виноват а здесь ну, в принципе вот если бы она не чувствовала свою вину она не понимала бы что на нее может, может пасть обвинение, она бы подтверждала потому что ну в общем то кого-то еще может быть там из друзей да там привлечь но она понимает что никто из друзей не был по-настоящему вовлечен вовлечена была она поэтому она как э, соучастника, э, соучастница вернее э, если начнут копать то докопают до того что она была в курсе и мы сегодня с вами докопаем до этого она точно была в курсе и несколько доказательств я вам уже в следующий следующий до да, фрагмент у нас а, да вот следующий фрагмент как раз почему я считаю что она была в курсе вот уже непосредственно вот ну, четко доказательства жаль что я тут конечно так а что ж я без звука это сделала так так так не пойму ничего что у меня со звуком где у меня этот звук я его убрала похоже а, так она описывает эту ситуацию а, так а нет это по этому же видео получается что а, как она описывает да а, да да да подождите простите сейчас я так так так это другой фрагмент, мы с вами посмотрели, мы по нему еще поработаем. Значит, вот вернемся тогда к предыдущему видео. И я сейчас изложу свои доводы по поводу того, что она была в курсе. Ну, во-первых, она совсем не глупая. А, судя по тому, что, ну, скажем... А... Так, так, так. А, да, все поняла. А, значит, я тут немножко в своих записях запуталась. Просто сегодня весь день работаю, и уже мозги кипят, честно говоря, вот по этой теме. А, значит, а, смотрите, вот хронология событий, да. А, то что она утверждает что все произошло в какую-то секунду до да, что это был сюрприз и так далее но давайте мыслить логически да, если ну предположим что она не знала да не знала что за сюрприз ну так предположим на всякий случай да как вариант а, смотрите тогда а, как она в какой-то момент это поняла там же не было таких резких движений а, все начали переодеваться она вместе со всеми стала переодеваться дальше а стали заносить этот лед дальше стали читать а, то есть вот это все время она как бы что ничего не понимала но это это неестественно это ненормально. и вообще это же а, для нее было да со соответственно в какой-то момент а, ну вообще в принципе когда мы делаем сюрприз до да, какому-то человеку мы рассчитываем на эмоцию удивления но эмоции удивления по поводу этого вот не в том видео которое вот Трагедия, да, когда была записана. Не, когда она описывала, не было эмоции удивления. Она не удивлялась тому, что вот: ой, смотри, принесли лед и начали там что-то. Ну, то есть никакого удивления там не было. Соответственно, все вот это время она была в курсе. А теперь вопрос: вот смотрите, все люди, которые пришли на эту вечеринку, они же рассчитывали. Она для них вообще авторитет да она человек с высшим образованием она а, не просто с высшим образованием она не какая-то швея она не какая-то там не знаю учительница она реально с высшим профильным образованием а блогер с большим количеством подписчиков соответственно все люди которые шли к ней на вечеринку они доверяли ей это очень большая степень доверия а, и получается что сейчас в данном случае, да, но то, что они пришли, они пришли не потому, что там. Ну, они бы кому-то другому так не, не доверились они бы не пришли к кому-то другому и не, ну и не стали бы вот так вот слепо верить таким вещам да то есть если они пришли и стали участвовать в этом всем действии то они были уверены в том что это безопасно в том что человек с мозгами это все проконтролировал да то есть вот это вот доверие было неоправдано. и получается ну она она говорит что я якобы не знала они Ничего подобного. Что касается их отношений, я просмотрела ее инстаграм аккаунт, его ее сторис, и там, где участвует муж, видно, кто у них в семье главный. Знаете, она все решала, она все делала, она все продумывала. И она же подталкивала его на всякие эксперименты. А эти эксперименты почему они делали? Да? Потому что это реально хайп, это очень хороший хайп. Именно благодаря этим экспериментам а у нее а такое большое количество подписчиков. И соответственно получается, что она вот сейчас играя в такую вот белую пушистую она она полностью лукавит это все неправда и э, были обмануты в первую очередь ее гости а сейчас у них просто такая солидарность да вот они как бы за нее заступаются но она тоже не глупая она тут же побежала нашла адвоката она тут же побежала продала свою историю то есть она быстро из этого получает выгоды ну ладно к выгода мы еще придем а, но а, значит смотрите ну что касается ее профессионализма а вообще я вам под этим видео дам ссылочку. Там еще задолго до этого ее профессионализм оказывается был разоблачен, когда она таким же образом, ну там какие-то эксперименты проводила. Но слава богу там обошлось без жертв. Там просто она хайпанула, получила очередную под, э, порцию подписчиков и в общем-то дело замялось. А, ну и не, не развивалось так. Ну потому видео там нет большого количества и в общем то все так более-менее за это самое но я вниз внизу под этим видео потом помещу эту ссылочку если найду свое видео после всего этого она ну, и кроме того что не вяжется с версией того что это был сюрприз и она до самого последнего момента не знала что будет Ну, во первых она должна была знать с точки зрения профессионала да, что будет а, но во вторых она должна она... Um, она же снимала видео да она же вообще присутствовала и если бы она ну, включила мозги хоть на секундочку она бы подошла даже во время чтения э, той же инструкции когда ее муж начал читать да она могла это прервать она могла это остановить но она этого не сделала потому что э, ну вообще вот я не знаю ради хайпа ради того чтобы сделать хорошие фоточки до да, э, сделать хорошее видео она просто заняла очень удобно такую самую классную позицию видимо от двери там снимать было намного удобнее чтобы все было видно чтобы хорошие stories получились понимаете она вообще не думала о том что может произойти какая-то трагедия то есть вот тут полностью ее безответственность и тут валить на мужа что-то он без нее даже пукнуть не мог я прошу прощения за французский но это реально так вот посмотрите все их видео посмотрите как у них там отношения а когда она там записывает какие-то очередные stories он сидит с детьми да он он он у нее на этих на побегушках был всегда и получается сейчас утверждать что он взял на себя ответственность да, и, и сделал ей сюрприз Но это глупо и вообще смешно это я никогда не поверю а да, муж химик не знаю кто а да они же вместе учились но тем более два химика но получается Получается, что ну в данном случае два химика это вообще просто трэш это просто вот я не знаю это не выше моего понимания а, да а, значит следующий фрагмент когда я поняла что происходит это у нас без звука а, значит первая фраза офигела когда я это увидела у меня глаза выпучились вот она объясняет а, да вот сейчас я что-то с титрами не сделала видите с эмоциями говорит а, впервые поняла что что-то не так когда слава начал махать руками вот она описывает ту ситуацию а дальше, пишет все прикалывались он умер мы не понимали этого да э, но ну и вы видите что там присутствуют эмблемы эмблемы вот она действительно вот это было на самом деле вот она это описывает это пережила она то есть вот здесь вот у меня к правдивости ее показаний нет никаких претензий идем дальше следующее а, так так так а здесь уже она говорит а, про то что значит смотрите когда а, в, вот в первом случае она говорит что поняла все когда а, славик начал махать руками это уже второе а, по хронологии получается что а, у ксюши собчак она выступала уже позже пусть говорят а сначала первые а, показания ее а, несколько другие давайте посмотрим Скажите, пожалуйста, вы через сколько среагировали на то, что внутри бассейна что-то пошло не так? Когда вылез Славик. Через... Уже теперь, когда вылез Славик. Получается, что... А как сначала она сказала на первом шоу что она поняла что что-то не так только когда вылез славик а на втором шоу она уже ну я не знаю это уже мыслительный какой-то процесс но у нее получается что она разные показания дает я не пойму почему я но ну, я вообще первый э, этот первый канал лучше не показывать э, с видео потому что чтобы меня не не забанили а, так дальше Тут еще дальше. Так, следующий. И через какое-то время я понимаю, что моего мужа нету. Я не видела, как он прыгал. Я начинаю кричать: помогите, спасите моего мужа. Он в бассейне. А там густой, густой вот этот вот слой газа и пытаются его где-то там найти, отыскать. Я понимаю, что если я туда прыгну, то дети останутся не только без отца, но и без матери. Я не стала туда прыгать, потому что вот такой вот огромный слой был дыма то есть никаких эмоций особо а вот знаете что меня смутило слишком много логики вот в этих вот словах понимаете она сейчас смотрит на ту трагедию да она вспоминает как не знаю мужа не ну, не видно стало она говорит мой муж она не называет его по, по имени вообще она очень редко его по имени называет а вообще называть человека по имени это очень такой показатель того, что этот человек близок, да, а получается мой муж, мой муж, да, там мой муж, я я не увидела моего мужа, да, вот как-то так очень странно, такое отстранение, да, и самое вот что мне резануло очень сильно ухо, это то, что она сказала, дети останутся не только без отца, но то есть отца уже все считай нет но то, она уже приняла факт того, что отца у детей уже нет, но и без матери. Вот так вот, очень логически. Ну, я не знаю, если бы, ну, с эмоциями, да, если бы вот, например, кто-то из нас оказался, да, мы бы, наверное, ой, я я испугалась, я не знала, я, ну, вот какие-то такие вот эмоциональные больше фразы, там было страшно, да, я, я не знала, что делать я там не знаю в ступор встала, но ну, вот какие-то такие фразы больше бы здесь подошли, а здесь получается вот прям логически э, вывела такую теорию, да, она уже сразу приняла решение, что детям э, нужно, чтобы осталась мать, ну ладно, Бог с ним, но еще вот это вот перекладывание на детей, да, вот дети, э, это опять-таки перекладывание вот этого реш... ответственности за решение получается на детей, да, получается что из-за детей, благодаря детям, то есть вот как-то так. Ну, я-то в общем-то не струсила, да? Сказала бы, да, я испугалась, я не знала, что мне делать, я я думала, может быть, он куда-то выбьет. Ну, то есть вот как-то так. Но а получается, что не непонятно, да, получается все логически, да, логически она сразу решила, вот как компьютер, который, нет, это не функционально, это не рационально будет, да, пусть лучше у детей останется мать, ну, ладно, в принципе здесь а, нормально, пусть уже это самое и так и на нее навалилось много, не будем здесь ее очень сильно а, как на нее наезжать а идем лучше дальше а любой кто э, любит прыгнул бы спасать вот действительно совершенно верно если любовь есть то ты прыгнешь куда угодно и в любом состоянии да в, какая бы там опасность не была. здесь вот просто чисто логический подход до да, логики вообще в ней очень много логики и много продуманности это вот вот именно это напрягло всех кто смотрел ну всех кто вообще в эту ситуацию вовлекся вот это вот ее сплошная логика настолько знаете вообще поразительно как будто это не, не, не живой человек а компьютер вот что настораживает людей и в общем-то это тоже верно а, идем дальше Су, кать вот ты э, стала об этом задумываться об ответственности например твоего блога ну, я, а... я всегда ее несу я понимаю это но а здесь я очень сильно укрупнила. А, что касается ответственности, здесь я очень сильно с ней поспорю, потому что она и она сама подсознательно вот там вот когда она говорит, она плечом а, а, у нее плечика наверх пошло. А, вот что касается ответственности, о ней она думала и думает в последнюю очередь. А, Во-первых, пожимает плечами, во-вторых, блин, как бы мне убрать? там просто еще когда она сказала она еще и сглотнула то есть вот по поводу вот по поводу ответственности она абсолютно никогда не думала и вот эти вот все ее выходки, которые вообще я я просто в шоке, я все это не на не нашла просто я почитала у других блогеров, которые а, приняли все-таки а, как приняли сторону здравого смысла, да и вот описывают, что она делала. Она всегда хайповала и благодаря этому у нее столько подписчиков. Она делала какие-то менструальные чаши из них поила друзей <Oooh> своего мужа она кормила детей из горшков в которые дети испражнялись да ну правда может надеюсь мыло они с мужем стреляли друг в друга из петард то есть вот эти вот все выходки которые вот для подросткового контента вот чисто на то чтобы набрать подписчиков вот эти <свист> которые сейчас в трендах ютуба вот много <свист> таких безбашенных вещей когда там что-то делают вот она все это исполняла для того чтобы развивать свой канал а что еще делает бомбы из огнетушителей а унижает коллег когда э причем подтасовывая факты, вот фрагменты из одного вот из того видео, которое я ссылочку дам под этим блогер. Ты рекламировала средство, в котором, возможно, в составе есть антибиотик запрещенный. Что ты скажешь свое оправдание? Наконец, нам показывают первый эксперимент из тех самых реакций ДДНК реакция с хлоридом железа трехвалентным. И эта реакция дает результат, что во всех образцах сыворотки есть антибиотик. ДДНК сама удивляется и начинает писать, что антибиотики есть там возможно, и что реакция не специфическая. Но до этого она сама показывала нам список реакций ДДНК, которые помогут нам определить наличие антибиотика. И когда эти реакции доказали наличие антибиотика, они сразу стали не специфические. Дальше ДДНК говорит, что если баночки покроются плесенью, то там нет антибиотика. Это неправда. Антибиотики тетрациклиновой группы влияют на бактерии, а плесень – это грибы. Странно, почему ДДНК это не знает. У ДДНК в принципе отсутствует понятие меры. Она везде добавляет ингредиенты на глазок, хотя все опыты имеют точные дозировки. Для опыта она случайно нашла медную проволоку в подъезде. ДДНК пишет, мы пришли разобраться, достоверно ли исследование Кати Коносовой. Уважаемая Катя ДДНК, оно достоверно, заверено аккредитованной лабораторией и вы на своей кухне никак не сможете доказать обратно но вот на это видео я вам тоже дам ссылочку под моим стримом там довольно интересно вообще там про нее целое видео снято и действительно ее там разоблачают все ее так называемые опыты и это было снято еще до э, трагедии там не знаю год назад или когда ну, то есть она уже давно будоражит интернет да вот своими выходками но видите пока это было безнаказанно и пока это приносило то хорошие плоды да в виде подписчиков в виде подписоты так называемые потому что вот все кто а сейчас вот это сейчас получается у нее с миллиона до ш, миллиона шестисот под, поднялись поднялось количество подписчиков так вот я я призываю всех кто подписан на нее срочно отписывайтесь потому что она во первых ничему хорошему не научит во вторых это чисто вот этот э, хайп причем понимаете факт подписки на этого человека говорит о том что вот э, э, логическое мышление у нас вообще вот как у, у подписчиков полностью отсутствует мы настолько подвержены получи... вот каждый кто подписался он настолько подвержен вот Этим вот а, хайпа хайповым выходкам, а, вот этому хайпажорству и этим дурацким экспериментам, которые опасны для жизни которые приводят вообще к таким вещам которые приводят реально к смерти и получается своими подписками все ее поддерживают сейчас вот дорогие мои вот эта ответственность уже не только на ней вот все кто подписывается на, на ее канал получается что поддерживают ее в ее вот этом вот ну она то в общем то она знает что делает а что касается тех кто идет к к нею и слушает ее вот те люди получается что вообще просто без мозгов вот я это это конечно мое мнение но вот э, как хотите и обижайтесь на меня или нет но если кто-то будет смотреть из тех кто подписан на нее а даже если были подписаны раньше то сейчас срочно надо просто отписываться потому что каждый каждый из вас каждый из подписчиков ее а, дает ей в дальнейшем в дальнейшем возможность продавать свою рекламу на рубль дороже там или насколько я не знаю но то есть реклама у нее получается что с вашей помощью становится дороже и соответственно процветает вот эта вот безграмотность без безответственность полная поэтому здесь уже вот знаете мы можем осуждать ее сколько угодно но подписками мы ее только поддерживаем понимаете вот вот такая вот история а, так что а следующий фрагмент да, ее выходки опасны для общества это реально и это вот знаете мы все-таки я надеюсь что мыслящие общество и давайте уже как-то вот таких вот недоблогеров останавливать как хотите это это лично мое мнение можете к нему не прислушиваться можете меня сейчас я не знаю я чувствую что под этим видео кто-то начнет за нее заступаться ради бога заступайтесь но вот как одна из блогеров а я вам тоже дам на нее ссылочку даже покажу ее аккаунт она очень интересно сказала что э, не успела она вообще похоронить мужа она сходила там на несколько шоу да вот э, уровень нравственности да человека и вот для тех кто защищает ее сейчас да э, вот эта блогер пожелала сказала вот вам бы такую подругу да вот которая или такую вот вашему сыну такую жену вот посмотрела бы я на вас. Вот, кстати, там дальше я вам покажу маму Валентина, да. И когда она пишет, вот на заднем плане эта мама лежит, да, она там действительно вот переживает, вот. Там ну, там трагедия по-настоящему. А это сидит stories и шпилит. Вообще это трэш полный. Это я не знаю, полная деградация общества и деградация. Вот знаете, меня больше всего смущает, что на нее продолжают отписываться вот это просто это э, уму непостижимо да -да. А, кто кричал кто самый смелый ведь это предложение к тому чтобы прыгнуть в бассейн но ну, у каждого своя голова на плечах и люди сами решают прыгать и или нет. Нет. Понятно, ну, сейчас, я, я сказала я сейчас только из-за вот из этого текста что когда с он с сказал, кричит, что, что если приходишь, тебе что-то предлагает, ты доверяешь этому человеку? И мой вот правильно сказала, ты приходишь, ты доверяешь этому человеку. Тем более у него красный диплом по, по этому по, по этому делу вообще. Как, как вот люди шли, они ш, несли ей свои ну свои жизни, они доверили ей, понимаете? доверили вот им обоим предположим даже то что они вдвоем это сделали да Ну точно он не один это делал это сто процентов текст за этого что если если тот человек который говорил кто самый смелый значит вы же все вместе вы друзья значит вы доверяете кому-то да, кто это я сказал? сейчас доверяю всем вам меня пригласили на сцену сейчас падает потолок вы меня под нет конкретно Ой, как он красиво пере, так пере, перевел до да, перевел разговор а вместо ответа какой-то туризм сказал довел до абсурда да если сейчас рухнет потолок да если рухнет потолок ты первый канал засудишь вообще если так разобраться да то есть вот эти вот абсурдные какие-то размышления это полный бред а вот что касается давайте теперь перейдем к ее сторисам, да, к ее вот этим записям того что она говорит ну, давайте послушаем. Последние два месяца мы начали жить так, как мне хотелось, так как, я... так как мне хотелось. То есть, ой, подождите, я тут все перекрыла. Сейчас, вот. Когда-то стремилась жить всю жизнь, я двигала валю вперед, чтобы, чтобы он добился каких-то успехов да насчет двигала вперед очень хорошо двигала и очень хороший результат но вот кстати как она двигала валю вперед давайте посмотрим сейчас а вот, пожалуйста, вот этот вот а, пост. А, давайте почитаем. Неожиданно, да, на фото один Валя. Залайкайте его с дебютом. Произошел прорыв. Он сам придумал, сам все купил и провел эксперимент. А не я. Видели в сторис? А, это просто бомба. Что получится, если взять огнетушитель, сумку и швабру поджечь? И реально получается бомба какой валя молодец аплодисменты валя понимаете во-первых а вот такая подача материала говорит о том что она относится к нему как к ребенку да вот вот здесь вот мой мальчик в он написал первую букву зацените пожалуйста мальчика посмотрите какие успехи да то есть он у нее всегда был на вторых ролях и кто сейчас может сказать что она не причастна к этому эксперименту да она не то что не причастна она всегда серым кардиналом, любые вообще его, он без нее, вот как я уже говорила, он без нее ничего не делал. И и вот в данном случае она его поддерживает, да, как такая, знаете, у нее отношение к нему как у матери к ребенку, да, к ребенку, который должен все выполнять, он ей всегда должен. Вот вот это вот позиция такая потребительская. В общем-то, ну ладно, бог с ним, это ему, видимо, нравилось, и у них была семья, но вот что касается ее опять-таки непричастности, вот после всего этого очень-очень сильно сомневаешься, да, вот что она могла быть непричастна в каким-то вещам, да, это просто нереально. Он, он, он без нее никак вообще ни, ничего не делал, ничего, Шинки. А, да, так, так, так. А, ну поощряла как дитя малое, по сути. А, идем дальше, следующее. Вот это сторис. Я не стала все ее сторисы поднимать, где она там рыдает. Это все, ладно, Бог с ним. Те сторисы еще как-то можно оправдать, да. Может быть, там кто-то подумал, что она умерла, погибла, да, и она поспешила а, успокоить а своих подписчиков, да, ну и друзей в общем-то. Здесь можно еще хоть как-то понять. Да, но вот этот вот эта сторис это просто знаете зашквар полный это смотрите во первых она показывая себя показывает и мать мать вали понимаете она свою мать показывает ее мать там в телефоне сидит ей по барабану главное ее дочь жива да, внуки все в порядке и она как-то так ну, присутствует а посмотрите на состояние матери валентина это вообще врагу не пожелаешь Эх, моя мама мама валим и и вы посмотрите цинично это показывает понимаете ладно она открыта да вот она там своих подписчиков считает друзьями хорошо не вопрос показывай свое грязное белье зачем ты показываешь человека который лежит наверняка под лекарствами наверняка у нее вообще вот у нее земля из-под ног ушла вы представляете вообще какое состояние сейчас у этого человека а она показывает она еще и здесь хайп ловит вы понимаете Вот это вообще без я вообще не знаю, как это объяснить. Я, я просто для всех, кто защищает сейчас вот это чудовище, да, по имени Катя ДД, Диденко, да, вы поставьте себя на место мамы Валентина. Вот да, когда мало того, что такая трагедия, еще ее подписчикам, на миллионную аудиторию показывают, да, а еще мало того, что на миллионную ауди аудиторию, так еще и по телевидению это все показывают. Понимаете, сразу вот а она не готова, это не ее друзья, она не готова светить вот тем, что она лежит, бедная, это, у, не, у нее просто жизнь разрушилась, я не знаю, как это все можно пережить. Но а ее показывают, понимаете? Это вообще чудовищно. Вы знаете, в такие случаи очень важна консультация психологов. Я уже, получается, успела поработать с тремя психологами какое счастье с тремя психологами она поработала до да? с мозгами можно в принципе и одного бы хватило просто видимо вот в чате мне перед эфиром я смотрю писали и совершенно верно что первый психолог наверное как-то ей не понравился просто она еще и выбирает естественно она сейчас денег срубила с канала там полтора миллиона по моему за один эфир получилось за второй не знаю но получается что она деньги рубит нехило но um, uh. Видите, и не только деньги, вообще вот блогерство, да, вот такое большое количество подписчиков э, говорит о том, что многие люди хотят пропиариться за счет нее. Она вот сейчас, если упомянет этих, этих психологов, да, для них это хорошая реклама. Поэтому многие с удовольствием ей предоставляют свои услуги. И она выбирает, понимаете, она ресурсом своим распоряжается как хочет. Вот этим ресурсом подписоты, по сути подписоты, которая под, вот подписывается, подписывается на нее. Понимаете, которая не думает, что своей подпиской она дает вот этому вот, э, не знаю, как назвать этого человека, но ну, прорастать вот этому злу, вот этому чудовищу, прорастать вообще в наши мозги. И после этого мне стало... А вот кстати эмоция презрения а, проскочила по поводу вот ее посещения психологов видимо там все-таки а, три психолога не случайно вот как написали в чате а, что с кем-то а, ну эмоция презрения кого-то она посчитала ниже себя по статусу либо она всех психологов послушала и поняла что в общем то она и сама все знает она сама очень прошаренная девочка а, ей и психологи то нужны видимо по только для того, потому что, ну, для того, что ей сказала адвокат. Вот покажи, что ты, э, что ты в беде, да, покажи вот свою боль, покажи максимально, чтобы побольше за тебя э, людей э, переживала. Вот очень важно вот это показать, и вот она работает над этим не, не просто с психологом, а с тремя психологами, то есть по максимуму рубит. Разно легче меня отпускает как мы рады что ее отпускает слава богу целый день ревела ревела и улыбается ну ладно это ну, допускаю допускаю это реакция на стресс вот здесь как раз я без претензий а, то что ревела да вот здесь могут быть разные реакции вообще э, здесь я уже два ну, то вот так вот нахлынувает и тоже плачу когда будет похороны, точнее похорон не будет, будет кремация, потому может... что А вот здесь самое интересное смотрите во первых она смотрит в будущее а, смотрит в другую сторону а зрачки направлены в другую сторону то есть она себе вот это все а, ну как бы это в будущем да она описывает то что она планирует сделать а, но самое интересное что она не забывает не забывает вбросить вот эту информацию вообще в принципе возможно что этот эфир для того был и сделан чтобы а, сказать все ну донести до всех да вот эту информацию что она будет его кремировать а, так а, еще смотрите по поводу кремации а, идет облизывание губ а, и а, о чем это говорит о том что это для нее самый удобный самый Классный вариант. То есть, когда человек облизывает губы, он, ну, как бы, как говорит о чем-то более приятном да а почему я дальше я вам покажу почему она выбрала именно кремирование знаете настолько банальная причина Я вообще в шоке насколько это все продумано насколько вот все ну, человеческий фактор здесь вообще не не считается для нее все важно вот ну давайте дальше Валя хотел, чтобы его кремировали, и он не хочет, чтобы ну, он хочет, чтобы этот прах я развеяла над полем. Это была его воля, и знаете, он об этом говорил несколько лет. Он мне там чуть ли вот в районе его дня рождения он постоянно говорил, то, что я не хочу, чтобы меня хоронили, я не хочу, чтобы меня отпилали, я хочу, чтобы меня кремировали и развеяли прах. Когда бы, Валь, о чем ты вообще думаешь? Какие нахрен похороны? Тебе сколько лет? Тебе еще жить и жить. А, он говорит, ну всем они вечные. Я говорю, блин, тебе, ты еще не поставил детей на ноги. Мы хотели пойти за третьим ребенком. А, почему ты думаешь? Вообще в принципе, я... ну опять потребительское вот это отношение. Ты не поставил детей на ноги. Мы не поставили, этого нет. Верьте, у нас, конечно, каждый раз это все сводилось на шуточки, но в конце каждой шуточки он его повторял, «Запомни, я не хочу лежать в гробу, я хочу, чтобы мой прах развеяли». И, и такая в конце и улыбочка такая, ну то есть... Ну, ей эта версия очень нравится ей ну возможно да вообще в принципе вот здесь у меня нет а, особых сомнений по поводу того что возможно да он это говорил и возможно да скорее даже не то что он говорил а скорее они разговаривали и она донесла до него эту мысль что это будет целесообразней просто и он возможно согласился но а вот смотрите какая причина всего этого сейчас вы удивитесь а, да но здесь без звука значит похороны это огромные деньги это земля зачем я должен после смерти обременять свою семью сказала ну она описывая как бы ну вот то что ну вот эту версию дальше уже озвучила она в передаче у ксении собчак да то есть Получается вот такой вот интересный... А, понимаете, фишка как раз... А, и у нее спрашивают, и он в 32 года об этом думал, на что она отвечает... Сейчас. Нам раз в месяц приносят брошюрки, где реклама ритуальных услуг. Это огромные деньги. Понимаете, в чем вообще, в чем дело? не в том что он этого хотел а в том что это огромные деньги понимаете вот она при том что такие деньжищи с каналов сейчас рубит да она еще и очень прижимиста вообще дама вообще очень скупая и ну в общем то с другой стороны да можно понять ей надо двоих детей поднимать да это понятно но знаете вообще я, я впервые вижу чтобы ну вот как сказать когда умер человек вот так вот на всю страну говорить о том что я его кремирую потому что это очень дорого по сути она перекладывает эту ответственность как бы на него да но на самом деле она проговаривает то что беспокоит ее Понимаете, вряд ли он вот так вот прям развернуто дал ей вот такие указания, да, то есть вот ты, сэкономь, пожалуйста, денежки, дорогая моя, когда я умру, пожалуйста, меня кремируй. То есть вот эта вот вся история, да, возможно, он ей когда-то и сказал, что лучше кремируй меня, но уже а, обоснование под это, она подвела то, что уже ей ближе, понимаете, ей а, вот именно ей так удобнее ей так хорошо она думает только о себе только о том чтобы сэкономить деньги но я, я сомневаюсь чтобы у нее не было денег да, кинула бы кличи ей бы собрали деньги да такое количество подписчиков сказала бы что там нет она она просто решила на этом сэкономить просто цинично понимаете цинично сэкономить даже на этом но вот, вот такая вот. А, дальше. А, ну, конечно, что касается, а, да, вот еще а, интересный момент. А, тут а, я зашла к ней на страничку, да, и увидела... А, так, сейчас я куда бы мне себя подвинуть, чтобы не мешать. А, ладно, пока здесь буду. <связь> а, увидела, ну пост естественно она выставила, да, и а, комментарий самый первый и зашла по этой ссылочке, вот а, очень интересно, вот по поводу того, что я сказала а, про блогера, я тоже, а, если хотите, можете сами перейти, да, а, вот прямо она, у нее тоже один из последних постов там или последний, вот как раз по этой теме, а, вот это блогер, у которой а, тоже много подписчиков, именно поэтому ее пост самый первый а ее комментарий самый первый вернее и поэтому а екатерина не удаляет его потому что все всех остальных она с удовольствием удаляется ну там если что-то написали не так она просто удаляет комментарии которые ей не нравятся а, но ну, с другой стороны в общем-то можно понять да но вот что касается здесь тоже такая прагматичная э, прагматичный такой же подход но а вот благодаря этому подходу я зашла вот здесь вот э, на, э, на страничку блогера тоже посмотрите там она тоже очень интересно говорит о том что э, ну, свое мнение по этой ситуации да э, вот э, как раз от нее я узнала что что за эксперименты делала катя да, то, ну, интересно, почитайте, если что. Так вот, а значит, следующее. Ну, конечно, я вообще не знаю, зачем это было нужно Дмитрию Борисову, хотя понимаю, зачем. А заплатив такие большие деньги полтора миллиона а за участие в этой программе, конечно же, максимально надо было создать ажиотаж вопр вокруг программы, да, но ну, естественно он записал вот этот сторис. Но здесь интересно, ну, я взяла буквально два слова, которые мы с вами сейчас разберем. Наконец-то можно со звуком без проблем смотреть. У нее есть версия, и она имеет право, чтобы ее услышали. Ну, а теперь на невербалику давайте посмотрим. Значит. Первое, что интересно, да, вот он перекладывает ручку, а перекладывает из одной руки в другую. То есть вот здесь он волнуется, да. И а смотрите, а что касается версии, вот это вот очень интересно. Облизал губы, да, для него эта версия. А принесет много просмотров, вот почему а, он облизал губы, да, но при этом он еще губы и поджал и посмотрел вниз, а, сейчас и такой скепсис на лице, то есть вот та версия, которая, которая будет озвучена в ее перед в его передаче, да, он, конечно же, относится к нему со скепсисом, да, вот по поводу этой версии. А что же это за версия такая? Кто же виноват на самом деле, да, по версии Кати и так далее? Очень интересно, так, так, так, сейчас кто же виноват? Давайте мы посмотрим. Вот Надо помнить о том, что в свободной продаже продается очень много опасных предметов. И меня удивляет то, что, как же там, вот кто, у кого вы ориентовали, они не спросили там, как-то, что вы тематику, там... Тематику вечеринки, да, Тематику. Удачили, вот да? это меня удивляет. Пришли, пришли врачи, что-то они начали ходить, никуда никуда не спеша. Я говорю, помогите, помогите. Я просила, чтобы остановились рядом со мной, а они проходили и не спеша куда-то дальше шли. Так вот, дорогие мои, в чем проблема? Понимаете, три виновных, целых три виновных. Два виновных нашла студия. Это э, продавцы льда, да, и э, еще этот, э, э, как его, э, продавцы льда, хозяева помещения. А у нее версия что врачи виноваты видите ли медленно ходили вот в чем дело вот в чем а то мы с вами тут вешаем ярлыки на бедную катеньку а на самом деле виноваты врачи вот кто виноват поэтому да, поаплодировать только остается да вот такая вот история видите наглая эта катя вообще но это и понятно в общем то столько вещей ей всегда сходило с рук и ну, она уже обнаглела по своей этой а, и знаете что хотелось вам показать а, но ну, я чуть позже покажу интересно очень один одна психолог я сегодня наткнулась на видео а, ну вот по психопатии посмотрела получается и там куча признаков у Кати что действительно она психопат вот реально ну а давайте дальше значит что все таки по Видео хотелось бы завершить золотыми словами. Действительно, ну вот у Малахова я вообще поражаюсь всегда, что по Владу Бахову, что по э, вот этой ситуации у него у него больше справедливости, больше вот таких вот радикальных мнений, да. А он более профессионально делает передачу э, и, в общем-то. Вы знаете, вот здесь вот я а, с этим экспертом согласна на сто процентов. Давайте послушаем. Что меня больше всего, конечно, поражает, и, или даже не поражает, а расстраивает, что это обычная компания. То есть таких компаний, ну, которые просто без мозгов. Их у нас. Тысячи, десятки тысяч. Вот так, когда люди не понимают, просто мозг не, не, не могут связать вещи. Сам по себе сухой лед. Ну, он сухой лед. он в, в любом, значит, киоске, где мороженое, вы его можете взять. Вы не можете ограничить общение этого продукта. Нельзя выходить из окна, там, на десятом этаже. Это что, надо этому учить или запрещать иметь десятый этажи мы, или мы окна? Этом... Но этому нельзя да, все это... сделать. Вчера вчера... Нашу Я жизнь прям... нельзя оградить. Ну вот здесь я согласна на сто процентов действительно но нельзя вот так вот и сейчас переваливать ответственность да смотри сразу трех виноватых нашла сама накосячила а виноватых то троих нашла и блогеры же поддержат да сейчас у нас сердобольные блогеры подключаются а для чего кстати они подключаются для того чтобы иметь другое мнение для того чтобы создавать активность под своими высказываниями понимаете в чем дело вот в чем загвоздочка а это очень хорошо ранжируется нашим интернетом а, да вот я ссылочку тоже дам на это на эту девушку она очень интересное видео записала посмотрите я все это под этим видео сделаю все ссылки потому что мне очень понравилось вот ее но ну, она так вот прям подход и с юмором и так интересно очень рассказала и вы знаете самое интересное что действительно катя очень здорово подходит под психопата и вообще странно что ну я хотела в этом направлении делать но я по своем по своему направлению сделала да а вы посмотрите с точки зрения чисто психологии да вот там по поэтому по психопатии катю а, да а значит ну давайте я сделаю свои выводы до да, что я к чему я в общем-то все это рассказывала а, ну, а, во первых что касается кати то я заметила что а, у нее очень много логики и Вообще нет эмпатии. Вот это человек, который человек компьютер. А мы сейчас думаем, что она в трауре и так далее, но а, посмотрите на ее действия. Во-первых, она наняла адвоката. А она это неспроста, потому что она понимает, что она реально соучастница. Да? Соответственно, адвокат. А, ну, это в общем-то можно понять, но смотрите, если она переживает такую боль, такую утрату, да, и действительно она плачет искренне, то, ну, какие адвокаты, хоть, ну вот, если кто-то переживал хоть раз боль, да, вот такую утраты, да, если у кто то ну у кого-то умирал близкий человек то какие могут быть адвокаты тут просто земля реально уходит из-под ног это вообще чудовищно это страшно это, это невозможно пережить нормальному человеку у которого нормально развита эмпатия здесь же этой эмпатии нет она делает чисто логические вещи значит первое нанимает адвоката второе задорого продает свои показания да, сама она косячила, но продала себя очень хорошо этому же первому каналу. А, да, участие... В шоу она еще не похоронив мужа уже в трех что ли шоу или в двух поучаствовала понимаете на самом деле это не просто тем более детей бросила все деньги рубит просто тупо рубит деньги да а дальше stories а и шпилит но естественно вы понимаете это же такой охват это же сейчас она самая популярная ее сейчас все хотят посмотреть и она пользуется этим моментом но кто будет этим пользоваться почему-то мать э, валентина не вышла в сторисы, и да э, и я не поверю чтобы она не не умела пользоваться телефоном просто ей в голову это не приходит у нее земля из-под ног ушла ну вот вот такая а дальше кремирование ей выгодно и поэтому она продавливает эту тему да вот так вот с разных сторон, да, вот, то есть чисто выгода, чисто вот такие вот э, штуки. А дальше, а она не извинилась ни разу, ни разу, ни на одном эфире, она не извинилась, она даже не чувствует себя виноватой. Вот это вот как раз человек-потребитель, я так называю таких людей, которые даже не чувствуют вины. Три человека погибли из-за ее, из-за вот на ней ответственность на ней да на ее муже тоже но зачинщик всего этого была она сто процентов просто сто процентов а дальше она обязательно вот э, если бы она была действительно в горе да и там да я допущу что она там обращается к подписчикам для того чтобы э, войти в комфортную среду для того чтобы э, как-то пережить это горе но тогда откуда столько логики да откуда э, она нашла сразу виноватых так как надо все как бы у нее есть виноваты врачи не так ходили не стой ноги подошли не не так искусственное дыхание сделали да то есть врачи виноваты я не виновата я тут вообще белая пушистая мне сюрприз сделал муж да, муж виноват врачи виноваты то есть я не виновата ни в чем и все железная прям логика а, и и поддержка со стороны а, коллег блогеров а, дальше создала замечательную волну на которой сейчас ее аккаунт просто растет но я не знаю это конечно я понимаю что идиотов может быть в нашей стране много но если и я уверена что сейчас на ее аккаунт подписываются только идиоты а, да а почему за нее блогеры вот я подумала над этим вопросом да простая причина во-первых солидарность во вторых страх потому что конечно же никто от этого не застрахован и конечно же сейчас набрасываться на нее это ну, как бы сегодня э, ты набрасываешься завтра на тебя набрасывается поэтому вот этот страх э, двигает ну, заставляет людей ну, как бы не так и реагировать, но, кстати, для блогеров должна сказать: посмотрите, <связать> как она мочит свою <связать> коллегу там про этот антибиотик. Да, она просто ехидно высмеивает. Какого-то блогера, да, который там не то что-то отрекламировал, да, или как-то. И при этом она абсолютно без какой-то, ей это нормально. Поэтому то, что сейчас она это получает, я думаю, что это карма возвращается. Да? Она, она особо вот эти вот Со совесть ее никогда не мучила. И дальше не будет мучить. Она проженная баба. Так что все нормально с этим. А дальше. Хайп очень важный показатель для блогера это хайп да сейчас это очень упоминаемое имя я кстати не хотела этот эфир делать потому что не хотела вот в эту всю ввязываться историю потому что сейчас ну стараются как бы блогеры до да, показать что вот у меня другое мнение да поэтому ну она отлично от всех вот всех простых людей да а когда выходит человек и начинает Другое мнение, с ним начинают спорить. И здесь создается какая-то. Ну, какая-то активность. А социальные сети, они так устроены, что если начинается где-то активность, то этот, не знаю, пост или видео или там, не знаю, статья продвигается вверх, и ее видят больше людей. Поэтому с точки зрения хайпа это очень выгодно сейчас принять позицию Кати, да, и начать со всеми спорить, что вот Катя, она бедная жертва, что она такая белая пушистая, что она вообще ни в чем не виновата. Виновата! она во всем дорогие мои то что все люди вся наша страна увидела что она виновата вот интуитивно своим сердцем каждый из нас это увидел вот это самая правдивая информация они а какие-то не поддавайтесь вот этим хайповым выбросам, до да, что типа вот там вот Юля савичева молодец очень правильно все сказала и я ее поддерживаю да а значит что еще вот те участники которые с были это тоже блогеры да но они не такие успешные пока они можно сказать еще дети по сравнению с ней и поэтому они пока еще только толком не определились кто виноват и что с этим делать поэтому они ее поддерживают потому что она для них авторитет но они не понимают что они пришли к ней на эту вечеринку только потому что они ей доверяли она обманывала об, вернее обманула а, всех их они этого еще не поняли и вот когда там показали, вот здесь сейчас я видео не стала показывать, сейчас вам еще фрагмент включу. Наталья Монакова, и Нина Фролова и ее парень Андрей Бойко сегодня в нашей студии. Примите, пожалуйста, наши соболезнования. Это делается не для хайпа и не для популярности. Мы делаем разные дни рождения, у нас выступают разные программы, разные ведущие. Перед этим выступал фокусник, потом должен был вот быть вот этот сюрприз от Валентина. Андрюш, как вы оказались на этой вечеринке? Подождите, я ну, успокоительных, мне, мне очень тяжело сейчас, я только выпустился из больницы. Смотрите. Вообще я здесь только, чтобы поддержать маму, потому что я... Ага, маму поддержать. Поддерживатель такой, вообще прям шикарный, поддерживатель, сам сидит рыдает. Вот, если честно, то здесь а вот по-настоящему, по-настоящему трагедия вот у этого человека. А вот этот человек... Он из этой же компании, он еще не понял. Он еще не понял, что произошло. Он, он, он так... Да, слезы, это понятно, он там пережил и все такое. Но он не понимает, что виновник вот всего этого ⁇ это Катя. И не надо из за нее заступаться. Он, он думает что ну, для него это вот он потерял девушку но ну, пройдет какое-то время найдет новую девушку а вот для матери это реально трагедия вот, вот она вот она понимаете вот трагедия вот та трагедия лежала на диване которую тоже засняли да, ехидно и цинично вот она трагедия вот это по-настоящему эмоции вот им я верю а то что мы видим в виде кати это вообще никак это не трагедия и вообще страшно страшно страшно конечно куда катится мир ну морали я читать не буду да по поводу блогеров все-таки почему они поддерживают ее ну конечно же вот эти все причины и знаете у нас еще принято играть в добреньких а в добреньких типа ну вот она она же бедная да она попала в беду так она сама себя загнала в эту беду причем она шла к ней нормально так она не не взирала на то что она кого-то обижала там еще ну какие-то такие вещи неприглядные делала там если рассмотреть там очень много таких моментов за которые вот я вообще я сначала когда зашла на ее страничку я подумала боже мой ну вообще в принципе нормальный контент очень полезный девушка вроде бы приятная да вроде бы все хорошо да но вот как начинаешь копать вот в это все и ты, вот помните как в том видео э, там сейчас у нее на страничке где она э, в это там с шариками стоит 29 и она в говно вляпалась вот я когда стала копать я поняла что я в говно вляпалась вот там столько вот этого всего вот такого неприятного и все все знаете очень четко спланировано все очень четко продумано очень э, ну вот Правильно, правильно с точки зрения маркетинга, но с точки зрения человека, конечно же, я, мне было неприятно работать с этой темой, поэтому я, наверное, так долго ее сегодня мусолила и в итоге, ну вот так вот, не знаю, насколько мне удалось донести свои мысли. Но давайте на сегодня по десятибалльной системе оцените, пожалуйста, этот эфир. А я после того, как сформируется это видео, я все ссылочки, которые обещала, я в комментарии а, напишу. Что касается ответственности, то здесь а, я думаю, что вряд ли она будет нести эту ответственность, потому что, а, во-первых, это еще надо доказать, да. Вот здесь получается, что а, главный ну, главный свидетель и обвиняемый, да, он он не даст показания сейчас. Ну, следствие будет верить только ей она все она, у нее все грамотно у нее уже адвокат есть она знает что говорить а что касается ну даже если доказать ее вину то у нее малолетние дети тут тоже но с другой стороны в общем то у нее дети будем снисходительны к этому но вот что касается ее блогерской деятельности я призываю всех кто подписался отписываться и ну, либо оставайтесь это это ваш выбор да, поддерживайте это а, это чудовище да спасибо вам за участие не знаю уже где это видео сформируется надеюсь я его найду у себя на канале а, да вам хорошего вечера следующую тему возьму какую-нибудь поприятней, потому что вот в этом всем копаться было очень тяжело знаете у меня сейчас вот прям на душе не очень приятно потому что пришлось какие-то вещи сказать которые ну, я не люблю говорить какие-то неприятные такие такую информацию, но что делать, из песни слов не выбросишь. А, да, э, до свидания, любви вам, гармонии и будьте всегда честными. Вот это самое главное.